Я и сосны, Вот и купил что-то десять. Что? Что? Что? История Земли — это просто Б -б -б -б -б -б -б Бенджамин Франклин задушил своего змея разрядом. Круто же, св... Да, и... Да, Эй, смотри! Ёбаный урод, блядь! Эй, я утромаю без пяти восемь, потому что ровно в семь приходит Джеки, а Он пиздит У нас такая традиция. Ты пидор, Сука, кошмар какой-то. Эй, Марко! Иди нахуй. Я так больше не могу! Я маневрой! Эй, дружок, сделай одолжение посмес и дружок. Отпусти меня домой! Смотри, я мой! Чува, Чувак, сегодня же день саса! В этот день мы доедаем остатки опоссома, чтобы... ЗАТКНИСЬ, блядь! Такое ощущение, будто ты опоссом. придержи не, я не бей. Я же Больше никогда не увидишь своих родителей! Ей! мне нужен ответственный, пустой, покойный мальчик, который сможет смотреть. Аниме. И я решил выбрать тебя. Что? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Я это я Да ладно! Пиздуй лесом! Ха-ха, Марк! Ха -ха. Смотрите кто из приехал! Что?! Так, так, а я-то думала, что я не думала, что кроме меня здесь больше никто не живет. Так, как? Прежде чем начнем, <связь> мне необходимые прязики. Прязирит. А что означает слово прязирик? Я сейчас. Очку от мига! Итак, мисс Броттерфляй, сейчас мы с вами заглянем <связь> и и проведем тест на психику челлендж <связь> и выясним, что вы двигнулись. Звучит круто! О, хотя не особо. Представь, что ты это ты, а ты это цыган! <связь> <связь> цыган! What? What? <связь> ты в своем уме I'm ненавижу, блять, цыган! <св> Ничего не вышло. Что ты видишь на этой картинке? Ничего не вышло. <звёзд> я, я... Я покопаю... Я покопаюсь у тебя в жопе и узнаю, что с тобой не так. Хак. Ну а это... Стой, погоди, это ошибка. <гас> ошибка, стоп! Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, Привет, я Смако! У меня классный узкий бацан. Её О, Вон идет Джекель. <гас> Поражу навыками <новую> карате. <гас> у меня милая ёбало. <гас> Ha ha ha ha ha ha.